Однажды, теплым летним вечером, ко мне прибегает заказчик и говорит, Сергей, что за фигня, я заплатил деньги маркетологу, таргетологу, оплатил сервисы, выделил бюджет на рекламу, мы нагнали кучу людов, и моя воронка не окупилась, я в минусе, и я не понимаю, что происходит. Вам знакома такая ситуация? Я уверен, что да, раз вы смотрите это видео, то скорее всего вы тоже сталкивались с тем, что ваши воронки не работают. И в этом видео мы разберем 5 причин, почему воронки продаж не работают. Причина номер один. Вы не сделали декомпозицию вашей воронки, то есть вы не просчитали ее на бумаге. Вы не понимаете, сколько для вас должен обходиться клиент, какая должна быть конверсия на каждом этапе воронки и какая должна быть цена этой конверсии на каждом этапе воронки. Для простоты примера предлагаю вам рассмотреть вот такой вариант. Воронка, где у нас идет реклама, реклама идет на сайт, на сайте человек оставляет заявку, и эту заявку дожимает менеджер по продажам. Если мы рассмотрим вот этот пример, то э, в нашем случае... Мы готовы заплатить за клиента 500 рублей, да, для того, чтобы наш проект был там прибыльный и все цифры сходились. Если у нас конверсия из заявки в продажу 50%, значит стоимость заявки должна обходиться нам не более 250 рублей. И если конверсия нашего сайта 5%, то значит, что каждый заход на сайт должен обходиться нам не дороже 12,5 рублей. Соответственно... Прописав такую воронку, да, то есть еще до ее реализации, мы понимаем, что если мы хотим сделать такую воронку и генерировать трафик из Фейсбука, то, скорее всего, нам это будет проблематично делать, потому что генерировать трафик из Фейсбука по там 10-12 рублей за клик, э, ну, это довольно сложно, да, то есть зачастую стоимость клика в Фейсбуке там порядка, как минимум, 15-20 и более рублей в зависимости от ниши. И таким вот образом мы понимаем, то есть либо мы оставляем данную модель воронки и генерируем трафик из более дешевых источников, либо же мы э, как-то меняем структуру нашей воронки для того, чтобы вот, конечная стоимость клиента сохранилась прежней, да, но мы могли генерировать трафик из фейсбука, да, ну, то есть может быть там реализовать какого-то чат-бота, да, где будет высшая конверсия в заявку или что-то вот подобное. Но важно все это сделать сначала на бумаге, да, потому что если вы технически сначала реализовали воронку, потратили кучу денег там, на разработку, на маркетологов, на разных людей, которые вам делают там, сайты и рекламу, и только потом понимаете, вот собрав цифры, да, уже реально, вы понимаете, что ваша воронка в принципе не могла работать, то это обычно бывает обидно. Поэтому сначала сделайте хотя бы простую декомпозицию вашей воронки, да, то есть сделайте ее структуру и пропишите, какие конверсии должны быть на каждом этапе и сколько должна стоить конверсия, которую вот, сделал человек. Вот и все. Давайте рассмотрим на примере, да, когда мы уже заходим в проект, да, где есть воронка, а, и нам нужно эту воронку проанализировать. Я обычно делаю вот таким вот образом. Есть цель, да, то есть целевые наши показатели, вот этот столбец цель, это целевые показатели воронки, которые у нас должны быть, да, для того, чтобы у нас все было хорошо, да. То есть вот здесь ROI в этом случае у нас там 186%, что, в общем-то, для данного проекта вполне нормально. То есть мы вложили 91 тысячу рублей вот здесь и получили 170, да, это Хорошо. Но вот по факту мы получили вот такие цифры, да, и мы находим слабые места в нашей воронке. То есть мы разложили, видите, да, вот клики, сколько стоит этот клик и дальше по количеству и стоимости каждого целевого действия внутри воронки. И мы вот определились, что у нас есть три слабых места. Это доходимость, это конверсия в заказ и средний чек. Соответственно, когда мы разложили воронку вот по такому принципу, мы четко понимаем, какие этапы у нас проседают, и дальше просто создаем план действий по тому, как докрутить нашу воронку, да, для того, чтобы она дошла до целевых показателей. Если мы говорим про этап доходимости, да, там до события, до онлайн-события, до вебинара в этом случае, вот, то мы, значит, там должны подключить больше уведомлений, или мы должны лучше подогреть человека и так далее, для того, чтобы, ну, повысить эту доходимость. Причина номер два – это слабый офер. Под офером я подразумеваю совокупность ваших выгод, вашей цены, вашего бренда, ваших различных там, условий, касаемо сервиса да, и так далее. Офер должен быть взят не из головы, потому что тема оферов очень обезжирена, все прекрасно там, понимают, все мастера, как формировать крутые оферы, но офер не должен быть взят из головы. Офер должен быть сформирован на основе анализа вашей целевой аудитории и анализа конкурентов. Иначе ничего не получится, потому что если вы формируете какой-то офер из головы, вполне вероятно, что кого-то из конкурентов он э, более мощный, может быть, да? Либо же вы понимаете, что ваша целевая аудитория этот офер вообще не интересен, то есть те выгоды, которые вы транслируете, они не интересны людям, они ну, для них не несут никакой ценности. И на этом этапе есть ошибка. Теперь давайте разберем практическую часть, как сформировать сильный офер, да, то есть на основе чего нам нужно его сформировать. Я обычно это делаю вот таким вот образом. Сначала провожу анализ конкурентов, затем провожу анализ целевой аудитории. Давайте начнем с анализа конкурентов. Я предлагаю вам провести его очень простым способом, без заморочек, и это вот будет первый шаг, да, для того, чтобы собрать первичную информацию. Для начала определитесь с вашими конкурентами. Выпишите от 5, хотя бы там до 15 различных конкурентов, да, выпишите их сайты или социальные сети и так далее. И второй шаг, выпишите категории, да, какие-то параметры, по которым вы будете сравнивать себя с ними. Вот в этом случае мы сравниваем ассортимент, мы сравниваем удобство сайта, доставку, сравниваем там условия оплаты и так далее. И ваша задача... Собрать сначала всю информацию о ваших конкурентах и постараться сделать так, чтобы по каждому параметру вы были лучше. то есть Чтобы у вас был лучший ассортимент, чтобы у вас был удобный сайт, чтобы у вас была более выгодная, более быстрая доставка, чтобы у вас были там возможны все способы оплаты и так далее. Тогда ваш оффер будет очень как бы, опережать ваших конкурентов и он будет выигрышно смотреться на их фоне. Второй шаг. Это опрос ваших клиентов, либо ваших потенциальных клиентов, да, если у вас еще нет, там, если у вас начинающий проект, у вас еще нет клиентов, которые уже заплатили вам деньги. Вам необходимо проанализировать конкурентов по нескольким параметрам. Первое, это их общая характеристика, да, то есть это их город, их профессия, их возраст, их семейное положение и так далее. Второе, это какие-то вопросы, связанные с их моделями поведения. То есть, где они черпают информацию, как они выбирают, на что они обращают внимание, что для них важно и так далее. Третье, это про их опыт использования, да, каких-то аналогов. То есть спросить их, почему вы использовали продукты нашего конкурента, а что вам нравилось, а что вам не нравилось, а как вы видите идеальный продукт да, или идеальное решение вашей проблемы и так далее. Проведя вот такой вот опрос, вы можете четко понимать, что хочет ваша целевая аудитория. И вы, соответственно, можете сформировать общий классный сочный офер, который будет бить прямо в боль, да, который будет доносить ценность вашего продукта, решать боль вашего клиента и, соответственно, будет привлекать на себя определенную часть аудитории. Причина номер три. Это нецелевой трафик. И вот здесь очень интересный пункт. Почему? Потому что часто бывают споры по поводу того, это либо воронка не работает. Либо к нам в воронку идет нецелевой трафик, да, который мы не можем конвертировать. Что делать в этом случае, да? то есть как определиться? Хочу сначала сказать вам одну очень важную вещь: что если ваша воронка не конвертирует никакой холодный трафик, значит делал точно в воронке. Да? Во всех других случаях нам нужно сделать следующее: первое. Нам нужно настроить аналитику, да, для того, чтобы четко понимать окупаемость каждого рекламного канала. Как это работает вот в идеальном мире? Да? У нас есть воронка, мы ее сделали, да, она еще такая свежая, новая, непротестированная. Если мы запустим только один источник трафика, например, только таргетинг с Facebook, только по какой-то одной там, или двум аудиториям, то это не очень правильная стратегия. Да? То есть Таким образом, мы не сможем понять, это либо у нас воронка не работает, либо у нас там не целевой трафик идет. Мы вообще в целом не сможем понять потенциал нашей воронки. Поэтому нам необходимо сделать следующее. Мы создаем воронку, и мы подключаем как минимум 2-3 источника трафика и по несколько аудиторий еще с каждого источника трафика. Таким образом, мы сначала настраиваем ну, вернее, сначала создаем воронку, потом к ней подключаем аналитику, заливаем в нее разный трафик и оцениваем, как этот трафик ведет себя внутри воронки. Таким образом, мы собираем показатели, четко понимаем: если у нас ничего не работает, да, никакой трафик не окупился, значит дело в воронке. А если там хотя бы 30-20% трафика у нас окупилось, значит потенциал в воронке есть, значит мы можем уже потихонечку с ней работать ее оптимизировать и ну как бы достигать лучших результатов. И второй пункт, это постоянно тестируйте новые каналы, новые аудитории, докручивайте креативы, оптимизируйте вашу рекламу. Почему это важно? Я очень часто сталкиваюсь с такой проблемой, когда есть какая-то воронка, да, в нее там немножко запустили какого-то трафика и он начал потихонечку купаться. И люди, просто остановились на одном рекламном канале, на одной там или максимум двух аудиториях и просто по максимуму выжигают ее, то есть долбят эту аудиторию вдоль и поперек до тех пор, пока цена льда не начнет существенно расти, аудитория не начнет выгорать и все, да. И когда уже наступает такой период, когда цена льда слишком высокая, да, то есть трафик не окупается, надо подключать новые рекламные каналы, а новых рекламных каналов нету, да, они не протестированы. Нет, нет, ну То есть мы не понимаем, да, куда идти, что делать, и так далее. И это большая проблема. Поэтому я рекомендую вам, как минимум, 20% вашего рекламного бюджета вкладывайте в тестирование новых гипотез, да, в тестирование новых каналов, новых площадок и так далее. Таким образом, вы не будете зависеть от кого-то одного рекламного канала, и вы сможете планомерно развиваться без каких-то жестких рисков, да, которые у вас могут быть. Причина номер четыре – это недостаточный прогрев. То, что понимают не все предприниматели, да и маркетологи тоже. Важно запомнить то, чтобы человек совершил покупку, ему нужно пройти через определенные этапы. И вы как клиент, да, как потребитель, вы неосознанно проходите через эти этапы тоже, всегда, совершая любую покупку. И вот как это выглядит. Заскриньте себе эту схему, сохраните себе ее, проанализируйте ваши текущие воронки и все будущие воронки стройте именно по этой схеме. Потому что это правильно. И таким образом эффективность вашей воронки возрастает в разы. Вот какие этапы вы проходите перед принятием решения. Первое, у вас есть осведомленность или интерес да, о том, что что-то существует и что-то может потенциально решить как там вашу какую-то проблему. Далее у вас начинается этап рассмотрения. Вы начинаете рассматривать для себя возможность там, покупки да, того или иного решения. Дальше у вас есть этап намерения. То есть вы уже хотите ее купить. да, И потом переходите к этапу оценка, Начинаете подбирать какие-то оптимальные для себя варианты, сравнивать их и так далее. Потом вы начинаете предпочитать да, там какой-то один из вариантов, каким-то параметрам он больше подходит. Потом вы совершаете покупку. Если вам все понравилось, то у вас начинается лояльность да, к этому бренду или к этому магазину. И если прям все очень круто, и вы долгосрочно там с каким-то брендом взаимодействуете то у вас начинается пропаганда. То есть, проще говоря, вы рекомендуете данные, товар или услугу вашим друзьям. И э, любая покупка, которую вы совершаете, которую совершают, в принципе, все люди, проходит именно по этим этапам. И здесь важный момент. Если вы строите воронку именно по такому принципу, то вы не должны стремиться к тому, чтобы человек перескочил из этапа, например, интересы или осведомленность сразу на этап покупки. Задача воронки – продать следующий этап этой воронки. И если вы будете двигаться именно по такому принципу, да, то есть вы захотите человеку сначала заинтересовать его, потом, соответственно, заставить его рассмотреть, да, то есть примерить на себя там какую-то услугу, какой-то товар, вызовить у него определенное намерение, да, там совершить какое-то целевое действие. И продавая вот каждый из этих этапов, вы будете продвигать человека по воронке. Это будет гораздо эффективнее, чем продавать в лоб. Поэтому используйте эту схему, она очень крутая и очень эффективная. Причина номер пять это то, что у вас нет повода купить сейчас. Проанализируйте еще раз, есть ли у вас оферы а, на необходимых этапах вашей воронки. То есть, когда человек потенциально уже готов совершить покупку. Вы а, даете ему причину купить прямо сейчас какое-то предложение. Это может быть скидка, это может быть подарок, бонус, это может быть что угодно. Но важно, чтобы это было ограничено. Да? Это как называется там one day offer, да? то есть, офер на один день. Или one time offer, да, то есть, например, когда вы заходите на какую-то страницу сайта и вам говорят только вот на этой странице сайта, только сейчас ты можешь что сделать. Если страницу сайта закроешь, то потом, как бы, уже все этот шанс будет упущен, ты уже не сможешь это купить. Что-то вот в таком формате. Если это у вас сейчас, проанализируйте вашу воронку, или когда вы выстраиваете новую воронку, то обязательно интегрируйте эти моменты. Потому что вам лучше сделать небольшую скидку или небольшой подарок человеку, но закрыть его сейчас, да, не заставлять его откладывать покупку на потом. Потому что чем больше человек откладывает, тем выше вероятность того, что он сольется и в итоге не купит. Ну, я думаю, что вы это прекрасно и сами понимаете. Поэтому обязательно интегрируйте в вашу воронку вот эти моменты. Если вам понравилось это видео и вы нашли для себя инсайты, то оставьте комментарий под этим видео, подпишитесь на канал и поставьте лайк. До встречи в новых видео.